Что происходит, когда мы становимся на доске? Из-за чего-то все это я рассказываю эту прекрасную теорию. Дело в том, что когда мы становимся на доске, первое, что происходит, очень сильно, искусственно мы создаем себе стресс, и поток Земли начинает под напором жестко, быстро подниматься вверх. Из-за чего это случается? Потому что наше физическое тело получает сигнал – боль. На боль наша Муладхара реагирует тем, что нужно брать много энергии, взять много энергии, чтобы человек от этой боли ушел, убежал или боролся с ней. Так устроена наша животная составляющая. Но так как мы не собираемся бороться с досочками и убегать от них, а продолжаем на них стоять, а энергия... Прод... Да, да, досочки такие, опа, да, и наша первая чакра такая, опа, что то он не убегает. Энергия начинает подниматься под напором дальше и выше, выше, выше, выше, и начинает сталкиваться с нашим супом, нашим психологическими травмами на втором центре и на третьем центре. К чему это приводит? Если бы у нас здесь была жидкость, она бы просто взяла бы, прошла так и вверх туда, к Богу, и все. И Бог нам такой, ну красавчик, духовный практик, молодец. А так как у нас здесь все закрыто различными, различными травмами, различными блоками, энергия дошла, уперлась и начинает долбить по ним. Есть такие блоки, как прям такие сгустки, они прям приклеены, они как будто бы приколочены, к, к нашему энергетическому телу, энергия Земли упирается в них и, отскакивая, идет дальше в ноги. И это усиливает боль. И получается так, что в ваших ногах концентрируется очень много энергии, которую в обычных условиях ну, нельзя сгенерировать. И из-за этого очень больно. Ноги начинают как будто бы гореть. Как будто вы на гвоздях стоите. Такие вот ощущения, да. Что делать дальше? Конечно же, если вы начинаете напрягаться, вы еще больше закрываете движение энергии, и оно становится просто невыносимым. Вы просто сойдете с гвоздей, потому что либо вы сознание потеряете, либо у вас начнется колотун такой в ногах. Невозможно будет дальше простоять. Поэтому наша задача научиться расслабляться и эту энергию пытаться пропустить пытаться пропустить ее вверх через глубокое дыхание и расслабление, дыхание и расслабление. И первые минуты практики, они самые сложные, потому что вы резко повышаете уровень энергии, все блоки активизируются, внутри вас наступают все чакры такие, ну ты дал, да, ну ты хозяин дал, что-то давно такого не было, да. Весь там этот суп начинает туда-сюда по стенкам размазываться, и... Если вы прошли дарт, прошли дальше и как бы согласились с тем, что ну ладно, боль есть, я ее принимаю, хорошо, все, все нормально, энергия пошла, я буду работать, она начинает потихоньку упираться в эти блоки и вам захочется от них избавляться. Могут возникать какие-то реакции телесные, например, желание как-то, может быть, там что-то встряхнуть. Могут возникать эмоциональные реакции: слезы, э, рычание, крики, э, не знаю, стоны какие-то. Э, ну, мне там песни пить хочется, например. да? Но это моя индивидуальная такая особенность. То есть наша задача отдаться этому потоку и начать лишнюю энергию. Вот в психологии, в психотерапии, это называется отреагирование. То есть наша задача, эту энергию лишнюю, которая, вот эти вот, которая находится в облогах, как будто бы из себя извергнуть. А описание поменять. То есть когда происходит такое, что вы энергию лишнюю брали, и, например, внутри лишили, тело было до этого плохое, и у вас приходит такое озарение, да, да, все нормально, хорошее тело». Все, вы сгусток проработали. Вы из льда сделали опять водичку. Из картофана сделали пюрешечку. Да, такое. В чем, как вообще получается, что происходит эта терапия, вот это исцеление? То есть вы какие-то неправильные, глючные установки, убеждения, ментальные конструкции перерабатываете на то, что соответствует вашей индивидуальной природе и устройству этой жизни. То есть вы описали себя так и описали ситуацию и жизнь так, как похоже на ситуацию. И в результате из блока вы делаете опять живую энергию, которая уже является вашей силой. Вот в чем магия вот этой терапии. В чем хороши досочки? Что это происходит очень быстро. И досочки обмануть нельзя. То есть можно обмануть себя, можно обмануть психотерапевт. Да ладно, я уже все проработал, все, пока. Но досочки нельзя обмануть. Если у вас внутри сохраняется напряжение, если все равно ваше описание не соответствует вашей природе, вам будет больно стоять. Когда же вы проработали, вы входите в такое состояние, что энергия, как фонтан, отправляется вверх, потом вы принимаете сверху энергию, отправляете вниз, и вы становитесь как будто бы такой приемной трубой между землей и между Творцом. И вы часть этого мира, вы дитя Господа и планеты, осознанное, просветленное существо. Но это в конце, я надеюсь, курса вы все такими станете. Да? Ну, в целом, я, конечно, шучу, но в этой шутке есть доля правды. Да.